Аз нажимаю Лилиа Градсак. Сегодня мы где собрались? Чтобы отпраздновать это... День рождения канала. Лалиа Градсак. Пойдем. Пойду потом в кафе. Чтобы отпраздновать это. Пойдем потом пойдем потом праздновать. На следующий год будет 7 лет на 14. Начально у меня будет день рождения, потом август, потом июля моего племянника день рождения, а потом уже августе будет день рождения моего канала 24. Йо день рождения вот так вот будем снимать смотрите то это блин Это там мой будет на 101 год сахай сахай сахай сахай сахай сахай сахай сахай сахай сахай Должно быть 331 подписчик у Сережа четыре. 4 значит, он писал на А4 и Глент, так, и только 2, и Ну, должно быть. Где-то тут, наверное. О, Подпишитесь, пожалуйста. Чтобы вместе 44. Вместо 44 должно быть 50. Подписчиков. Давай добьем. Пож... Давай добьём, пожалуйста. Так. За это канал День Рождения должно быть 50 подписчиков, давай сделаем подарок, пожалуйста, моляй пожалуйста, мы стараемся для вас снимать крутые, крутые ролики, ролики, пожалуйста, подпишитесь на канал ну пожалуйста, мы стараемся... Почти каждый день снимать. Ну пожалуйста. Всем пока!